Мы были прямо на грани. Очень, ребята, я не уверен в успехе нашего мероприятия. Все чики-пуки. Привет, ребята. Сегодня утром мы начинаем наш день в солнцезащитных очках с баночками энергетика. В нашем отеле на первом этаже было казино. И вот весь вечер ставка 5000 леон. Да? Да. Весь вечер, полночи мы играли в рулетку. Да, сидели за одним столом и играли в рулетку. 5 да. тысяч льон, это чуть меньше доллара. 7 тысяч леон – это один доллар. Да, 7 тысяч леон – один доллар. Даже 7500, если хороший курс. Короче, я проиграл 50 евро. Вот, А я поставил 100 тысяч лион, а забрал 300. А ты что, ты утроился? Ну, ну, 280 я забрал, да. Красавчик. А, нет, слушай, больше. Я же... 260 забрал, У тебя же он, и 60, да, да, вот, так что, да, 320, да, значит, я утроился, прикольно. Вот, значит, единственная минус всего этого, то, что мы пили всю ночь. Жестко. А, да, ну, как бы, ничего серьезного, но просто всю ночь, пока играли, и нифига не выспались. Сегодня встали в 6 утра, блин, это было тяжело. Еще... Телефон мы вчера Миша утопил в этой экскурсии на водопады. Что случилось? Да, я iPhone уронил. И Слава свой телефон потерял. И мы со Славой в одном номере жили. И у нас нету ни будильника, ничего нет мы вообще чудом встали сегодня. Миша, чудом. спасибо, Миша. Да. Вот, а так в принципе все чики-пуки. Но как чики-пуки? Мы э с тяжелым сердцем возвращаемся в Гвинею, в Гвинею-Конакри. А почему с тяжелым? Потому что мы представляем, что вот из этой вот классной страны, которая всем нам понравилась больше всего, больше всех африканских стран, с ее прекрасными дорогами, с общительными людьми, мы для того, чтобы попасть на север в Мали, вынуждены возвращаться в Гвинею с ее грунтовыми дорогами беспонтовыми. С ее пробками и с ее полицейскими. Еще да. она и французско-говорящая. А теперь Игорь улетел, у нас никто не говорит по-французски. Будем на языком жестов общаться. Ну, с одной стороны, вы сейчас скажете, как так? Ну, я вам скажу... Легко. Да. Иногда незнание языка сильно упрощает жизнь. Потому что когда тебя начинают разводить... Ну, мы потом уже с Игорем так и делали которые франко говорящий у нас. Игорь, кстати, привет тебе тоже. Привет, Игорь. Он просто мне говорил, типа, ну, Рома, они хотят денег. Я говорю, я понял. Тупим, говорю, говорим, что мы ничего не понимаем. И все, и мы как бы начинали тупить, и нас отпускали. То есть, и ни, ничего, ничего не понимать. Да, ничего не, по не, делали. не делали, нас отпускали, да. А, вчера же нас еще менты остановили. Мы, короче, выезжаем из ресторана. У нас было... И стоит пост. И на... Вот прямо из ресторана выезжаем. На первом же посту нас тормозят а, и начинают нам предъявлять. Что у нас было? Значит, а я вожу машину в шлепках. В шлепках в сьерра леона водить нельзя. Слушай, а я не могу это вспомнить, раз... откуда это? Я помню, что... Могу... Игорь рассказал, что в Гане нельзя в шлепках водить. Офигеть. Вот. Первое. В сьерра леона водить в шлепках нельзя. Второе. Я, Игорь... Слава из той машины не пристегнуты это второе. А, у нас нет страховки на машины это третье. И все пять человек пьяные, включая нас. Ну, это как бы не нарушение, ну, просто пьяные. Да, ну, не то, что прям совсем пьяные. Ну, выпившие все. Выпившие, да, неплохо, нормально выпившие. То есть я чувствую, что у меня язык немножко заплетается. Вот, значит, нам ехать надо было от ресторана до отеля буквально полтора километра. В общем, нас тормозят, принимают и начинают разводить. пост прикольный, пост прикольный, сделанный в 40-футовом контейнере. Да. Сразу же возле поста какие-то проститутки, проститутки стоят. Проститутки, давай меня снимать. Ребекка, да? Вообще, да, я не понимаю. да, Какие-то проститутки сразу подбежали к нам. Что-то там менты сразу, там их человек пять нас окружили. Слушай, я же обещал ей приехать вечером. Да, ну и что ты? Не приехал. В общем, короче, закончилось все тем, что менты сказали, парни, вы должны заплатить штраф. Мы говорим, окей. У меня стандартная отмазка, что у нас экспедиция, кэша нет, все только дорожные а, чеки. Да, да, да. давай квитанцию, ты Да, я говорю, дорожные чеки и кредитная карта. Давай, я говорю, квитанцию, я в банке оплачу. Он такой, чувак, квитанции нету, плати так. Я говорю, блин, у меня компания, говорю, за все платит, она не поймет, если я заплачу без квитанции. Короче договорились до чего он говорит ну ладно я же твой друг мы с тобой друзья я не хочу отбирать тебя права просто говорит ну сделай мне приятно ну типа дай что-нибудь в подарок я пошел игорь который улетел с Толяров, оставил нам сумку подарок. сумку да с розовую детскую сумку через плечо такую, ну небольшую, и в ней три журнала. Сначала я взял журнал про Россию, ну какой то там типа типа календарик там с видами России, там снег. Я приношу ему даю, как они в пятером заржали над этим главным. Я же с главным общался. Я ему даю журнал, а эти его его починные как начинают ржать. Он сидит он прям покраснел. Он такой, я у тебя отбираю права. А ты, говорит, даришь мне журнал? Говорит, короче, ты говорю совсем, что ли? Я откупился двумя журналами, да? Да, в итоге, короче, в сумке лежало три журнала и вот сумка. Я отдал ему два журнала, потому что там один журнал был Forbes, я сам хотел его почитать, и отдал ему сумку. На этом мы Розовую догов... сумку отдал? Да. На этом, короче, мы договорились Тут и уехали. Да. Вот так вот. вот, вот такие вот у нас непутевые заметки. Подъезжаем к границе, которую проходили ночью. Это граница с Яры Леоны и Гвинеей и Конакри. Вот, я же говорил, бензин по 3750 стоит, видишь, вот здесь. Да. Полдоллара, а там 6 тысяч. Не знаю зачем это. Смотри, есть петрол, дизель и керосин. Видел? Да. Прикольно. Вот она граница. Сейчас пойдем ставить штампы себе в паспорт и поедем в Гвинею в Канакри. Так, значит, проходит фотосанитарный а как контроль. Эдисон, вот, всех меряют температуру. не в Reddit Sandlow. Миление. 37, 37, 37 а? ставили помыть. Началось, ребят. Началось. Руки. Что начальника заполнили бумажки. Сейчас нам поставить штамп по выезде и поедем. Вот это главный, который нам оформил въезд ночью. За деньги. Да. Немалые. А вы говорите, общественный транспорт, сидячие места, безопасность, ремни безопасности. Вот как ездят ребята, африканские. И парятся. Ребят, но ну как не не затеять ремонт моста прямо посреди рабочего дня? Поехали. Короче, мы подъехали. Местные парни тут же к нам подбежали и предложили, что это, поехать в объезд. Ну сейчас посмотрим, что за объезд. Короче, парни говорят, что вот здесь надо поехать проезжать. Через сквозь эту реку. Ребята, я не уверен в успехе нашего мероприятия. Ну, давайте попробуем, раз уж мы заехали сюда. Местные парни помогают нам проехать. красавцы помогают вообще здорово красавцы Поехали, поехали! О, подиага, подиага, идем на диагноз. А почему на диагнозе номера? вот так мы форсируем африканские реки. Ребята, это было пипец. Мы только что форсировали на Мерседесе реку. Вброд переезжали. Мы даже чуть-чуть хлебнули воздухозаборником. Но даже не то, что хлебнули, а скорее всего волна небольшая пошла. И чуть-чуть э, зашло. Я потому что открывал капот, смотрел, где влажно. То есть мы были прямо на грани. На вот. грани портит потерять нашего красавчика. Да, вот такая вот была глубина реки. Это было пипец, конечно, да? Мерс проехал, Дастеру вообще как плевать, он вообще не пыхнул даже ни mm -hmm. разу. Вот. Но больше всего, конечно, офигел с Мерса, что он проехал. И сейчас мы вернулись в Винею, снова едем по вот таким вот дорогам, которые нифига, даже дорогами назвать язык не поворачивается. Вообще жопа они а Чисто, дороги. да. 300 метров асфальта, 500 метров убитой грунтовки, по которой едут джипы вон одни сегодня мы должны проехать тысячу километров по такой дороге так что Unreal. видео будет интересным